Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Сегодня отвечаю на достаточно популярный в последнее время вопрос, когда наступит кризис. То есть очень много разговоров о кризисе, проводил антикризисный практикум. Очень много сейчас я вижу, есть комментарии в подведении итогов 2018 года, прогнозы на 2019 год. Кто-то говорит, что все хорошо в Америке, кто-то говорит, что все плохо, что рубль будет стоить, вернее доллар будет стоить 140 рублей, и каждый там делает свои предсказания. Практика показывает, моя практика, практика клиентов, вообще инвестиционная деятельность, что мало аналитиков, которые могут угадать, что произойдет реально, когда произойдет кризис. Знаете, это как, ну, такую параллель можно провести, там, Великая Отечественная война. То есть многие ждали в 40-х годах, готовились к войне, наращивали там вооруженные силы, Советский Союз наращивал. Было понимание, что все равно конфликта с Германией не избежать. Вопрос, кто кого переиграет, кто первый начнет. И то есть действительно пахло войной, но все равно она стала неожиданностью, то есть она все равно началась для Советского Союза неожиданно, и несмотря на то, что к ней готовились, потери первых дней были достаточно существенными. То же самое можно сказать про кризис. То есть можно сказать о том, что сантимент так называемым на рынке, он очень неприятный. Неприятность данного сантимента обусловлена тем, что а, глобальная экономика чувствует себя хорошо или плохо в зависимости от того, насколько дорогие или дешевые деньги. То есть если деньги дешевые, если процентные ставки низкие, если вам еще центробанки наливают ликвидности в банковскую систему, то в принципе все хорошо. Да? То есть у вас есть дешевые деньги, которые можно направлять на спекулятивные операции, которые можно направлять на инвестиции, которые можно активно потреблять, потому что стоимость кредита низкая. Когда же процентные ставки начинают расти, то это тут же приводит к тому, что экономика начинает сжиматься. Если посмотреть, когда мы начали падать, да, то есть и почему ждали кризис в 2018 году. В 2018 не произошло, начали переносить на 2019 год. Просто по одной простой причине. Центральный банк Америки, Федеральная резервная система начала с 2016 года повышать процентные ставки, а в 2018 году еще начала сокращать ликвидность актива на балансе. То есть выключила печатный станок и ликвидности с финансовой системы стала изымать. В конце 2018 года то же самое сделал Европейский Центробанк. То есть на протяжении 2018 года он еще это делал. В 2018 году, в декабре месяце, соответственно, мандат на программу количественного смягчения у Европейского Центробанка закончилась. То есть ликвидность денег, да, крови в организме экономики становится меньше. То есть если нам ну, крови станет меньше условно да, в организме экономики, то в этом случае это неизбежно приведет к тому, что в экономике будут проблемы, будут определенные сложности. И компании, которые злоупотребляли левериджем, злоупотребляли кредитом, они начинают сталкиваться с проблемами. И поэтому вот этот вот сантимент, он на рынке никуда не ушел. Он по-прежнему присутствует. Другой момент, что мы услышали, что э, Федрезерв там после повышения ставки в декабре месяце сказал, что ну наверное мы не такими высокими темпами будем повышать процентные ставки. И как резюме, как вывод, никто не может сказать, когда точно произойдет кризис. Этого сказать с точностью там до месяца никто не может. Но при этом. Есть определенные индикаторы, которые позволяют прогнозировать, насколько будут дорогими или дешевыми деньги. И я в этом случае, да, когда я делаю какие-то выкладки, когда я делаю формирование инвестиционного портфеля, когда я 50% денег стараюсь держать сейчас преимущественно в каких-то надежных инструментах, да, то есть в долларе, в наличном долларе, в коротких облигациях. Почему я это делаю, потому что стоимость денег, в первую очередь в Америке и в остальных странах зависит от двух показателей. То есть Федеральная резервная система США, согласно закону о ФРС, она таргетирует две составляющие. Во-первых, инфляцию, второе, безработица. Вот две вещи, на которые смотрит Федеральная резервная система США. Поэтому, если безработица высокая и инфляция высокая, то есть ну, это как бы обратная зависимость, то есть ФРС смотрит на инфляцию. Поэтому смотрите, какая инфляция в Соединенных Штатах Америки. То есть, как только инфляция в Соединенных Штатах Америки начнет преодолевать 3% в год, это первый признак того, что Федеральная резервная система США будет повышать проценты. Уровень процентных ставок в Америке в этом случае достигнет где-то 3,5, 3,75, может быть даже 4%. Как только вот эти ставки станут там 3,5-4%, из-за того, что инфляция высокая, а безработица сейчас в Америке находится на низком уровне. Это первый признак удорожания денег. Удорожание денег — это схлопывание экономики, сжимание экономики, потому что дорогие деньги никому не нужны. Ни потребителям кредитов, ни спекулянтам, которые спекулируют дешевыми деньгами. И тогда начинается отток с развивающихся экономик, начинается отток с рынка сырьевых товаров, и все переходят, куда? Все переходят в доллары. Все переходят в доллары, все переходят в трежерис, да, то есть тенденция, которая наблюдалась в 2018 году, а сейчас она немножко замерилась. Поэтому, когда произойдет кризис в 2019 году или в 2020 году, стопроцентно сказать никто не может. Следите за инфляцией, следите за процентными ставками в Америке. А, то есть вот как бы два ключевых показателя, на которые стоит обращать внимание при прогнозировании ну а сейчас для того чтобы все-таки кризису подготовиться потому что он, к сожалению неизбежен как и война да, с чего мы начинали кризис неизбежен война была неизбежна потому что сталкивались две крупнейшие державы а, то же самое касается кризиса кризис неизбежен потому что была эпоха дешевых денег они должны в определенный момент стать дорогими как только они станут дорогими тогда мы увидим снижение. К этому нужно быть готовыми, и чтобы к этому быть готовыми, поговорим в следующем видео, как можно подготовиться к кризису. На связи был Максим Петров, надеюсь, что было полезно. До свидания и удачи.